Однажды мы с друзьями возвращались с тренировки. О, гора. Давайте на нее заберемся. Да, давайте. Зря мы сюда пришли. Тебя послушали. Сам виноват. Ах ты, вот тебе. Хватит спорить. Ой. Ай, больно. Подходно. Пингвин, мы тебя спасем. Ура, идем, я тебя на, налил горячего чая. Я сидел и плакал. Как вдруг подошла какая-то бабуля и сказала, не плачь. Ты пацан никто. Ага.